Так, парни, на Болесу вопрос. По докатке. Вот есть один штук. Вот есть второй штук, который уже вылечен. Вот. Суть и пилога в чем? Вот смотрите. С этой стороны. Так, сейчас мой саксофон настроится. Вот видите, запас сантиметров. Докатка не налазит на бортик В принципе, ее накачать сейчас на данный момент можно По лету, пока она теплая, пока она хорошая Но по зиме, если у вас за бортом минус 20 Резина становится пластиком, это становится бесполезно Должна она выглядеть примерно Сейчас перекачу Вот так Она должна стоять заподлицо Почему кто делает так, я вам не скажу. Я даже не знаю. Вот еще раз. Вот с этой стороны. Вон бортик, на который она не налазит. Вот бортик с этой стороны. Еще раз, извиняюсь, повторюсь. Если мы ее накачаем, она будет наискось. Что надо сделать для того, чтобы ее вылечить? Просто очень ну не, не очень, но скажем так элементарно. Сейчас Санька покажет, как это делается. Блять, не заебись, блять, ребят. Ой, опять монтаж пойдет нафиг. Берем силикон. Сань, разверни. Баллончик для нерусских, чтобы. Ага. Смазка силиконовая. Добрый. Пусть переводят через транси, нафиг. Мы же переводим с английского. Пусть переводит с русского. Что, это нормально? Обильно смазываем по всему диаметру. Не жалеем. 30 рублей это не деньги. Что? Блин, Обильно не получится. Ну то, что осталось. Потому что. Все, пустой. Ага. Ничего, ну, черепа попал в кадр но санья понятно сань делай что-нибудь ладно все монтаж уже пошел по-любому пытаемся засадить Есть ее телефон, на... да я это ну, мне же снимать надо накатить его на вот этот бортик такое, Не колесо здоровое, блядь, хер по Юмор. А. То есть, то? Не, красная, -то, да? Вообще, у Я просто больше четырех бар не давал. Восемь. Я накачал Написано 8. Написано я 8. Я же ее распрямлял. Она у меня стояла где-то неделю. Я ее надул летом. Вот, она мне э, неделю стояла перед отпуском нафиг. Я думал, что она расправится. Хуй, я, я спустил, она не расправилась. А, А, вот, сука, механик нахуй. А. Ты за авгара, он главмех нахуй. Смотри, ну, вот что-то есть. Блин. Сука, силикон кончился и дрила, нахуй. О. Но без монтажа уже тут не пойдет на видео ваше блядь. точнее мое. Че, может подать давление? Если будет, если соберетесь поддавать, чтобы я это обозначил, ну. Но блядь. вы сколько тогда ебали моим колесом? Долго. Как долго? Но ну, я пока там, блядь, не успел закусить его вроде сделано. Не? Давай чуть-чуть. Так. так, чутка добавили. Ага. О, о. Давай еще обозначим, обозначим, да? Юр, можно еще доднуть? Нет. Чтоб... нет, нет, нет. Вот она. И вот она пошла. Вот она пошла. Сука, у меня, блядь, у меня с телефоном, нахуй. мне У меня же никто, блять, GoPro не купил. Вот она, сука. Юра, подожди, не так быстро, нахуй, телефон не поспевает за тобой. Андочки! Садись с той стороны. О, механье, блядь, а. Стояла. На... Вот она, блядь, налазит, одна ты эта, э -э она. Ну ты... Снимай немножко, немножко понял, подальше. Блядь, я же хотел нафиг. Ты, ты понимаешь, это как... Э -э, режиссеры, блядь. Они же самые жерла Волкана Монтировка отлетит нахуй. Хуйня, Установишь да. моих, усыновишь моих двоих, двоих детей и их хуйня там мелочная. О, О все, ладушки да она точно. на месте. Сколько, восемь или что? Да? Пять, три с половиной. три с половиной. этот -то. не, наверное, лучше винить не крутить, я думаю, так долго будет. Да. Здесь он, дело, он чисто это, да. если переборщил да, этот. Качнули три бара. Немножко с этой стороны, но не уложилось. Сейчас теперь подправим с этой стороны, потому что С той, с той стороны заправили. Сейчас пустим, подработаем с этой стороны и будет все затекнуть. Это как цветы засыпают надо сюда когда у них складывается на талии про ульбу только не Вот с этой стороны нормально тело сейчас с этой стороны подправим поехали так что у нас получилось у нас получилось вот тут буквально миллиметра 3-4 то есть с этой стороны у нас она уложена на Теперь равняем со второй стороны. Вот это мокрая напоминаю, тем, кто включился посередине. Вот, это силикон. Да, мне уже предлагали, но я пока с этим... Вот, хлоп, она пододвигается Она наделась на буртик И все Силиконом просиликоним Экономим Давление сделает свое Сейчас засекем Сейчас засекем с помощью С помощью компрессора Сейчас, Санька, ну там компрессор, конечно, 10 бар Вот он сейчас быстро Так, давление накачки у нас с половиной скорость передвижения 5-8 то есть 80 или 50, 50. а нет ага. скорость передвижения у нас километров в час для тех, кто не русский. или не не не не сейчас Сейчас покажем. Первый раз накачиваем, не боимся, килограмм 7. Не думайте, оно не лопнет. Сейчас я вам продемонстрирую. Зато оно станет на свои места. И потом проблема уйдет. Серёга, такси, положение бы просил, да? Где мы делимся? Кузова, где мы? Я просто вспомнил, напомню. Да-да-да, но я видишь, я сейчас твоих туда привез. пять Убегайтесь, пацаны! Давай. Сейчас у нас давление 6. Видите, она чувствует себя бодро. Теперь смотрим. Никакого перекоса. Извиняйте, ребята, за столь... Под... Извиняйте, ребята, за столь подробное видео, но иной раз лучше пере... пересказать подробно, чем не недосказать. Сам обжигался в жизни, по всему знаю. Вот сейчас Семерка. Видите. Не надо говорить, что... Одеть каску, бронежилет и прочее. Накачаю 8. Пользование однократно. Почти 8, у тебя там сколько, десятка давления. В принципе, на этом эксперимент можно и закончить, но для того, чтобы доказать, что я наказал 8, Теперь показываю вот вторая догадка. Она на данный момент три с половиной То есть ставим. И... Я думаю сейчас естественно спускать, будем спускать, будет накачивать обычно вот эти баговские приспособления для проверки. Давай. чтобы люди не думали что она сейчас 8 атмосфер что она сейчас как потолок в ебе ну, вы главное очки одевайте Делу, любят, ну а теперь И, конечно, берем там, обычный штатный да. наш карамультук. Можно еще экзекуцию провести дальше. Всем спасибо, экспериментируйте. Может кому-то дай бог будет помощь. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного дальше. Я его Тебе основное это карка. Я не полноценное колесо, я, ну, 5. И, Конечно, 8 сантиметров, и в на как показывает, как показывает практика, познакомились.